Сегодня необычный день, как обычно мы с Ашулей поехали гулять по набережной Анапы и сегодня, наверное, первый настолько теплый день в этом году. Деревья потянулись к солнцу, все как-то посвежело и ожило. Море сегодня переливалось красивыми, яркими блестяшками. Солнышко было очень ярким и хорошенько так припекало. Посмотрите, какая красивая маленькая пальмочка. Кто-то уже начал продавать самодельные игрушки. И не только. Потому что людей в такую погоду значительно больше. А здесь идет игра. Слушай, как им весело. Но на самом деле на набережной сегодня было шумновато, потому что вовсю начались работы и подготовка к туристическому сезону. Тракторы, газонокосилки, смотри сам. Не тобой! Мне на ногу прилетела ветка, кажется. Да, она и в глаз сможет прилететь. Нафиг надо. Даже котята милашки сегодня прятались от жары в домике. Хотела показать, как люди катаются по морю, но через камеру телефона не видно особо. А тут дедуль занимается спортом и тренажерах. Параллельно любуется морем и загорает. Здесь тети кормят котят чем-то вкусненьким. Кисть. А что у вон люди купаются. Видно? И вправду при погоде плюс 18 сегодня люди уже загорали. Кто-то купался, какой-то мужик делает зарядку в шортах. Все кайфуют. Кстати, удалось заснять птичку почти вблизи, только потом она испугалась и убежала от меня. Самокаты уже повсюду стоят и ждут, когда же их арендуют. Краской. Ху -ху. Собаки, как и котики, из-за жары просто лежат и спят. Так... Она видишь, в тени лежит. И уже где-то можно любоваться цветочками. Это очень радует. Ну что, тебе понравилось со мной гулять? Атмосферу этого дня тебе показала. Пойду дальше гулять. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Увидимся!